В списании школы я вижу закрытую группу «Общая теория магии». Меня это очень интересует, как туда попасть. Я знаю, что занятия проходят только очно, а с какой периодичностью, когда будет новый набор. И сколько человек надо набрать в своем городе, чтобы вы приехали читать лекции по общей теории магии. И этот курс подразумевает первичное обучение на базовом курсе. Угу. начнем с конца да подразумевает этот курс подразумевает что человек будет хотя бы немножечко в курсе немножечко в теме сейчас этот курс ну, начинался он как экспериментальный да, группа в Минске которая обучается уже третий год я пока не начинаю новый курс потому что мы должны с ними дойти до определенного логического конца сейчас мы еще только в процессе сейчас мы еще только в пути Следующий курс я буду набирать, когда вернусь со своей учебы в 2017 году, в сентябре 2017 года. И я думаю, что этот, это мероприятие будет происходить в Санкт-Петербурге. Но сами видите, что наша техническая возможности позволяют нам удаленно участвовать в мероприятиях, и вам совершенно не обязательно дожидаться меня, когда я приеду в ваш город, для того, чтобы прочитать вам те или иные лекции. Вы собираете в группу, подключаете ее на скайп, и мы с вами будем общаться точно так же, как общаемся сейчас. Это, сейчас это не проблема, техника развивается, я думаю, что через полтора года мы получим еще более серьезные возможности коммуникации, еще более качественные уровни связи. И тогда у нас с вами вообще не будет необходимости тратить свое время да, на переезды из города в город, мы будем встречаться тогда, когда мы сами сочтем нужным посредством вот такой виртуальной связи. Возможности этого мира и техники не надо сбрасывать со счетов, они способствуют нам решать нам наши задачи и очень сильно экономить время. А время для нас в нашей работе ценность. Общая теория магии это только теория и ни в коем случае не практика. Я почти не даю там никаких практических знаний. Но теорию магическую мы разбираем очень глубоко. Это речь очень длинная, потому что магия так же длинна, как и история нашей Земли. И чтобы теорию магии освоить, надо начинать сначала. Покрупиться по микронам, разбирать все достижения магических систем, которые были раньше, и понимать, что осталось к сегодняшнему дню здесь, как неотъемлемая правила, присутствующие в этом мире, работающие и сегодня в том числе, а что уже не существует. И, конечно же, выяснять причины, почему те или иные алгоритмы, боги, системы, разумы остаются в этом мире как победители, а какие считаются аутсайдерами проигравшими. Нам необходимо это для формирования собственного опыта, потому что на, этих, на этом опыте закладываются все магические формулы, все магические алгоритмы. И вот это мы очень подробно изучаем. Изучаем все мифологические системы, которые оставили след в этом мире, изучаем деятельность всех магических орденов, которые есть в этом мире, изучаем правила ритуалистики, и правила формирования законов магии, как правила построения программ этого мира, ну и, конечно, при должном навыке пытаемся наложить их на существующую реальность. Но повторяю, это общая теория магии, это не практика. Мы с минчанами закончим достаточно скоро, по крайней мере первый этап нашей работы доведенный до логического конца, после чего я буду иметь право взять новый курс. Да, и он будет взят в 2017-2018 году, я буду рада видеть вас на этих занятиях. А если вы собираете группу в своем городе, то я думаю, что технически с организаторами мероприятий вы решите эти вопросы, как сделать так, чтобы ваша группа участвовала в рамках той группы, которая будет происходить здесь, в Санкт-Петербурге, возможно, даже здесь, в этом помещении. Но это мы будем решать ближе к дате. Да, следите за расписанием, держите связь с сайтом, с организаторами. Вот. Кстати, хочу сказать, что очень скоро у нас открывается форум, в котором мы будем иметь возможность обсуждать все эти вопросы, в том числе и вопросы, связанные с общей теорией магии. И эти вопросы, которые мы с вами обсуждаем здесь, мы плавно перенесем все туда да, и будем уже иметь возможность общаться и вот таким вот образом через форумную связь. Поэтому вы все получите уведомление о том, когда форум будет открыт, и мы вас туда пригласим непременно. Всех.